Друзья, всем привет! Вы на канале Самовар, и сегодня я с вами видео расскажу вам, как очистить историю окна «Выполнить Windows 11». Что это такое? Нажимаем правой кнопкой мыши «Напуск» и выбираем «Выполнить» вкладочку. Вот, у нас открылось окошко «Выполнить». Здесь мы открывали «Реестр», «Нодпад», «Блокнот» и «Контрол», «Панель управления». Чтобы нам очистить этот списочек, чтобы его не было и было чисто, нам необходимо сделать следующие действия. Заходим, впишем Regedit. Заходим в него. Это у нас редактор реестра. Нажимаем Далее. Далее мы с вами переходим по следующим веткам. HK Current User. Затем необходимо зайти в Software. Затем Microsoft далее папочка Windows потом Current Version затем Explorer Explorer и здесь есть Run MRU. вот они вот они наши значения которые мы Забивали. Видите? RecEdit, нот, Notepad. Выбираем одну или несколько ненужных команд. Нажимаем правую кнопку мыши. И выбираем удалить. Да. Либо просто на клавиатуре нажимаем Delete. Также у нас все удаляется. Давайте все почистим. Записью... МРУ лист мы не удаляем. Она у нас остается как есть. Давайте проверим. Закрываем. Нажимаем правую кнопку мыши на опуск. Выбираем выполнить. И соответственно, видите, у нас списочка очистился. Вот таким методом можно очистить список команды выполнить. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пока.